он вместе с тем сопутствовал далеким прохожим и воображал то панелью самых глаз с дотошной отчетливостью, с какой видит ее собака, то рисунок голых ветвей на не совсем еще бескрасочном небе, то чередование витрин, куклу парикмахера, анатомически не более развитую, чем дама червей, рамочный магазин с вересковыми пейзажами и неизбежная незнакомка Сесены, столь популярной в Берлине среди многочисленных портретов главы государства.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 с холодком звезд на востоке. Неполосатая темнота в комнате, неосвещенное золотою зыбью ночное море, в которое преобразилось стекло дверей, не давали ему верного способа отмерить и отмежевать самого себя. И он только тогда отыскал этот способ, когда проворным чувствилищем вдруг повернувшегося во рту языка, бросившегося как бы с не проверить, все ли благополучно, нащупал и народную мягкость застрявшего в зубах говяжьего волоконца